А вот и первые гости. Привет всем! Расскажу про мышей в своем соломенном доме за три года. Для строительства использовали ржаную солому. Якобы в ней не заводятся мыши. Соломенные блоки запрессовывали стены по весне. Когда все стены были готовы, начали поднимать оставшиеся тюки на чердак и под нижними тюками обнаружили пару мышиных гнезд, но уже там никого не было. Летом слышали одну мышку в простенке между домом и гаражом. Он остался от старого дома и был сделан из вертикально поставленных бревен и шлакоблока. В первую зиму отопления не было, стены не были оштукатурены а изнутри, и особо я там не бывал. На первом этаже лежали мешки с опилками, и я решил их убрать на второй этаж, при этом из одного мешка разбежались мыши, штук пять. После этого я приобрел ультразвуковой отпугиватель грузунов, он же радиокот. В теории, этот кот издает ультразвук, который слышат только мыши и начинает потихоньку уходить подальше от него. На следующее лето мышей не было, но следы их пребывания остались и сложилось такое впечатление, что они жили на чердаке. По осени заводил воду в дом и увидел одну мышку в подвале. Радиокод стоял в гараже и периодически работал. Эту мушку сгубило любопытство. Она упала в скважину. Вначале мы не поняли, что с насосом. Благо у меня стоял временный насос типа ручейка. Извлекли его и действительно там были остатки мышки. После этого мышей во вторую зиму не было. Правда отопление у меня появилось только в феврале, и была частично сделана штукатурка на первом этаже. И вот начало третьей зимы. Я доделал утепление чердака с помощью опилок и обнаружил следы мышей. Радиокод при этом работал все там же в гараже. По заявлению производителя эффективная площадь действия 300 квадратных метров. Но звуковые волны могут отражаться только от твердых поверхностей. Соответственно, стены без штукатурки препятствуют распространению ультразвука. Посмотрел по ютубу, что можно сделать. Понравилась мышеловка из трехлитровой банки, на дно которой нужно засыпать шелуху от семечек и полить ее нерафинированным подсолнечным маслом. В эту ловушку попалась одна мышка, остальные оказались умнее и обходили ловушку стороной. Купил в магазине вот такую мышеловку. Принцип прост. Внутри лежит кусочек сыра, мышка подбегает к приманке мышеловка перевешивает и вход плотно закрывается на нее я быстро поймал пару мышей и после этого они кончились по истечении двух месяцев мышей и их следов не обнаружено когда у меня будет сделана полностью штукатурка и полностью засыпан чердак слоем извести я думаю что положение с мышами будет лучше подведем итоги как думают многие что соломенный дом это рай для мышей и что их там будет немерено? Это не так. Их столько же, сколько и в любых других домах. Оржиная солома и радиокод — это не панацея от мышей. Спасибо, что подписываетесь на канал. Меня это очень радует. Благодарю за внимание и до новых встреч.